так друзья всем привет покажу набор кто спрашивает нож штрих-код ножа и что у тебя есть для ну минимальный набор для свиновода начинающего который что-то хочет там сам дома резать разделывать и так дальше по крайней мере пытается что-то делать сам покажу что есть у меня и как часто я его использую ну и так дальше также расскажу вам про копченое мясо. Как оно в торговле выгодное или нет. Значит, самые простые, элементарные вещи. Что вам надо? Топор. Топор мясной. Стоит он в пределах ну, 500-700 гривен в интернете. Брал я в прошлом году. Никогда не не рубал, никогда не пользовался. То есть, навыка и опыта не было. Ну, сейчас когда мне что-то надо, рубаю ту же самую голову или кость, или еще что-то отлично, рубать легко и кажется, что когда люди рубают, допустим, ребра на ленты то это так тяжело бить ровно, что ровно ленточка выходит ничего подобного, если не спешить аккуратно рубить, выходит хорошо И, короче, работать этим топором очень легко, я думал, что он тяжелый, ну, во-первых, не сильно и тяжелый топор и работать с мясом, с костями, там ту же копину разделить пополам или на четвертя или вообще по кускам, как я голову свину и порубил и оставляю собакам. Спрашивают, а зачем ты отдаешь собакам голову, если ее можно продать? Да, но мне же собакам то тоже надо покупать те же самые шеи куриные, головы и так дальше, Оно стоит не дешевле, чем килограмм головы. Поэтому я голову буду и на будущее оставлять. И варим собакам каши и так даем. Вот, короче, вот такой топор. Полюбасику вам надо. Вы скажете, это можно маленьким? Можно маленьким. Ну, пробовал я и маленький. У меня три маленьких обычных. Не то. Этим самый раз. То есть, это то, что вам реально необходимо. Ножи. Ножи фирмы Трамантина. Это у меня старый, это так что-то поскобить, почистить, то есть, ну так это тоже Трамантина. Этот нож от Андрея, нашего забойщика Трамантина, Made Бразилия, код его 24601-085. Это кому так надо, спрашивали, код ножа. Это Андрюха мне давно дарил, еще в прошлом году, и так я ним ну, пользуюсь по возможности. Эти всякие прибомбасы вам типа вот такого, вот такого, оно вам не, не надо. Также что вам надо? Обычная, простая, любительская, непрофессиональная горелка. Вот такая маленькая, я покупал ее в стройматериалах у нас, ну, не помню сколько, ну не дура, или гривен двести. Ее хватает дома, чтобы самому не спеша э, обпалить поросенка. То есть головой хватает. И редуктор на газовый баллон. У меня он без стеклышка, но работает, функционирует хорошо. То есть редуктор нужен по-любому, обязательно. Вы редуктором регулируете подачу газа из самого пропанового баллона. И так само горелочка. Это не профессиональная горелка. Ходить по шапашкам и оказывать услугу, допустим, это не пойдет услугу заботчика это не пойдет это так для себя дома да она вроде бы ничего так но я как неопытный мне ее хватает я уже пробовал и сам не раз Обпаливать, смолить кабасика ну я вам скажу так хватает с головой вот такой маленькой простой без всякого это это то что вам тоже надо метров пять шланга и Редукторный, редукторный баллон и сама горелочка это тоже вам надо просто к чему я это веду многое, многие спрашивают да э, я по вашим видео смотрю как палят и смотрю как разделывают и типа повторяю все так же самое согласен, я тоже повторял да, получается все кроме вырезки костей и задних окостов, лопаток и ошейка а так все по получается Боря, что там такое? А так все получается Ну то уже такое, то дело навыка И также самое главное Что вам надо Ну вернее Надо в каком случае сейчас тоже расскажу Парализатор Вот сама вилка Которую вы втыкаете Ее парализует и она падает И разрезаете артерию там, или что, И на этом все Сам по себе парализатор Штука хорошая Хорошая, бесшумная, беспроблемная, не надо держать, тянуть. Один держит, второй тянет, ничего не надо делать. Просто, хоть она не привязанная, просто там пасется, нюхает траву. Хоть она, чтоб не делала, вы подошли, ваши воткнули, она упала и дальше делайте, что хотите. Это что касается парализатора. Нужен ли вам такой парализатор? Если у вас нету объемов Там Хотя бы там раз в неделю, раз в две недели Резать Тогда он вам не нужен Можно перебиться старым методом Или сердечко, или по артерии ну, Каждый по своему делает Если у вас какие-то объемы Что очень часто Идут Убои Тогда он вам нужен Но э, Без него мы обходили Сдох того момента как он у меня появился у меня что с ним было забывал я включать вот эту кнопку и пробовал вгонять. и такое было и также когда мы все включили все проверил все нормально побежал до кабасика пока я добежал до кабанчика а свет отключили а я не знал этот момент что свет отключили и тоже а оно не работает потом обычно ножом, но поняли, что свет отключили. Такое было. То есть, очень внимательно с этой вещью. Также, что у меня с ним было, когда я, допустим, все он включенный, все нормально, я вогнал его, парализовало, и он падает и ломает эту ручку. Вот эту ручку, эта ручка, как типа обычная с болгарки, она вот здесь отламывается, он получается упал и перекрутнулся через эту ручку и отломал ее. Ручку я поехал в стройматериалы, купил, стоит 30 гривен. С такой резьбой закрутил, все. Резьбу подобрал, какая тут э, выход на резьбу. Позвонил производителю он мне сказал, и я такую же купил. Сказать, что она вам нужна, если маленькая поголовья, то она вам и даром не нужна. Если у вас уже выходит более-менее на, на поток торговля, мясом или полутушами конечно она вам нужна но еще э, буквально 2-3 убоя и я вам скажу большой жирный это даже жирнючий минус вот этого парализатора я вам расскажу просто я сейчас э, узнаю и так и так и так и где-то еще 2-3 убоя я вам точно скажу жирный минус этот жирный минус очень серьезный. Ну, пока говорить ничего не буду, потому что потом скажут, ой, ты опять что-то выдумал, и так дальше, и тому подобное. Я все проверяю на себе, а потом рассказываю. И насчет э, реализации. Друзья, насчет реализации. Там кто бы что не говорил, у меня у, у моему магазину уже больше 10 лет. Это что он у меня есть. И до этого магазин был у моей тещи Царство Небесное, она умерла. И там работала моя жена тоже долго, лет 10. Еще до встречи со мной. Ну а потом я купил свой, и она работает у нас уже. А тут магазин стоит закрытый, не функционирует сейчас. Насчет торговли. Вот мне говорят, копчи, купи коптилку и копти и туда-сюда. Я вам скажу. Копченое мясо берут, покупают И очень мало. То есть, я имею в виду покупают по объему очень мало. Вот, к примеру, там продаю я копченое мясо или сало. Берут кусочек, ой, хорошо вкусно все. Сбил оскому, на этом все. И так само сало, вот допустим, с почеревиной сильно любят копченые. Тоже сбили оскому, на этом все. Копченые не так пользуются спросом, как обычное сырое, обычное мясо и обычное сало белое или сало с подчерегами. От копченого мяса толку особо нет в реализации. Да, там можно для себя, для семьи, там попробовал раз, два, три, а потом уже и надоело, уже и стоит оно. Так само, как сковородку я купил из диска. И готовили раз, два, три, пять И уже надоело, и уже никто не подходит он, Она уже и крышка поржавела <coughs> Так само и коптилка Если вы не торгуете, не занимаетесь На профессиональном уровне Она вам и даром не нужна Если вы хотите закоптить там, Часть затка, или сала, или мяса В каждом поселке, или в каждом селе Есть человек, который занимается копчением У нас есть несколько человек, которых я знаю от 13 гривен, это я последний раз коптил, 13 гривен за килограмм, и до 20 гривен, по-моему, за килограмм. То есть, хотите, там, можно, вот, допустим, если я надумал, к праздникам, к Новому году продать. Я отдал 10-20 килограмм, 20 килограмм 400 гривен заработает, если по 20, а нет, то 260. Если по 13. За коптилой и продал кому надо, все поели, оскому сбили и все. Оно так спросом не пользуется копченой, как обычное сырое. И не ведите вы на то, что вам надо коптилку, вам надо купить вот эту коптилочку, чтобы вы дома коптили, и продавать очень выгодно. Оно и нахрен никому не надо, сильно много. Хотите покоптить и себе оскому сбить, и там вас покупают ваши клиенты, отдайте специалисту и не заморачивайтесь о то, как засолить, замариновать и так дальше. Вы взяли кусок балыка, разрезали, но все готовое, прокопчено, все как надо. А то угадай мелодию играть, оно вам и даром не надо. Это поверьте моему опыту. Я знаю, что такое реализация и знаю спрос людей на какое мясо. И так само по ценовой политике. Копченое идет дороже, потому что оно немного всыхается, и еще платишь за само мол, копчение. И оно никому даром сильно много не надо. Так, купили там копченую курочку, на этом все сбили оскому. Не так, никто его не ест раз за разом копченой. Я сам был о копченой, коптили день, два, три, четыре, а потом уже месяцы два не подхожу, оно мне противно. Потом опять начинает желание появляться, и опять то же самое. Поверьте моему опыту, тот, кто имеет какую-никакую -то, какую торговую точку, я знаю спрос людей. Это то же самое копчение, что и грануляция корма. Что мертвому препарат, оно и даром не надо вам. И не ведитесь, не слушайте о то, о того всего бреда, что вам рассказывают и навязывают. Вы скажете, да никто же не заставляет покупать, каждый делает свой выбор, ну я посмотрел, я не хочу покупать, и оно мне не надо, а люди пусть рекламируют. Да, согласен, люди рекламируют, а выбор остается за каждым из нас. Но когда я, допустим, что-то предлагаю, продаю, и, и говорю, там, я рекомендую, это очень хорошая вещь, много людей ведется и покупает. И не надо говорить, что у каждого своя голова на плечах. Они меня смотрят, принимают мое мнение, принимают, что я там говорю, там, допустим, рекомендую, много людей. Вот это ты же порекомендовал. Даже сегодня мне позвонил человек. Из Днепропетровска. И говорит, э, где ты покупал дисковую, вот эту, с диска сковороду, с бараны. Я говорю, а да там, где я покупал, не бери, там сильно дорого. Я потом уже, говорю, пронюхал, я брал дорого. А есть дешевле, посмотри на УЛХ, там э, дешевле варианты есть. Да не, ну лучше там, где ты брал. Я говорю, оно то же самое. Он узнал, какой высоты бортик, как поварено сплошным швом или точками у меня. Все так, как и самое дешевое, так и у меня самая нравится. Говорю, только может лопатку тебе кинут туда за 5 гривен в Авроре стоит и какую-то сумочку там еще за 15 гривен. Простую, что мы ее вытянули, где-то выкинули и, и не знаю, по всей деньги она есть. Поэтому это маркетинг, друзья. Люди смотрят, допустим, меня, они принимают мое мнение. Если я говорю, там вот такой стартовый корм работает. Люди слушают, что он работает, и покупают. И не надо чухать, что типа у каждого своя голова на плечах. То есть я буду говорить, я вам советую, рекомендую, вот это покупать, оно вам надо, а люди типа, они слушают и принимают, и не надо говорить, что у каждого своя голова на плечах. Так что будьте внимательны с тем, что вы толкаете людям, лишь бы ради собственной наживы, ради собственной корости, я так это называю. Кто бы мне там что не говорил, за три копейки попродавались и толкают всякую парашу. Это мое личное мнение, поэтому я вам говорю. Парализатор вам, если нету объема частенького, он вам и даром не надо. Так само он купили обычный ножичек, там 240 или 250 гривен, и вам хватит за лаву. И топор вам тоже надо порубать кости так, как вам и надо. Как проверять топор? Сейчас покажу. Берете топор, должен стоять звон, чтобы он был кален. вот такой. А если ударяешь, ударяешь по нему, а звук вот такой. Ну, это я держу специально, чтобы звона не было. Вот такой. Тогда он не каленый, не хорошо выкален. А если он такой, тогда он вам надо. Ну, и тоже поищите как можно дешевле. Чтобы был Печатью, с каким-то штампом заводским. Есть люди сами делают тоже хорошее. Поэтому, друзья, я свое мнение сказал, показал, что надо. И также по насчет подточки ножей. Топор я когда купил, наточил на болгарке и подвел вот таким мусатом. Вот таким методом подвел его и нормально. Острый можно и отрезать, и отрубать. Нож, Нож, наточили вот этот нож, наточили Включили круг точила и точите, никто его так не точит Если его вообще надо отдавать специалисту Специалист подточил, подогнал А вы только подводите там на мусате Или там еще какой-то у вас провильце есть Ну, к примеру Или сами не спеша У меня не получается, как Андрей Вот так, быстро шуп, шуп, шуп, шуп. Я там не спеша, а так могу только сделать ну, это же опять руку надо набивать. Это мое мнение. Я подвожу так. Точить наточили его нету, Только подвожу и все. Так что, друзья, такие дела. Все, что мог, рассказал. Все, что мог, показал. Самая лучшая реализация, это обычного сала и мяса. Но еще есть много тем, которые я хочу рассказать. Но то уже попозже. Попозже и не все сразу. И также потом еще какое-то время пройдет, я протестирую и вам скажу большой жирный минус по парализатору. Вот такой жирнючий минус. Всем пока!